Привет, друзья! Сегодня у нас очередной выпуск, играю все подряд, где я играю на поллайки мелодии, которые вы меня просите разобрать. А вы голосуйте в комментариях, какую разобрать в следующий раз. И сегодня у нас на выбор три мелодии: песенка о хорошем настроении, Если вы нахмурец, из дома. собачий вальс и About the Winner Takes It All. Так, ну поехали. В прошлый раз у меня попросили камеру поближе ставить. Вот, надеюсь, хорошо. Так, э, если вы нахмурясь, выйдете из дома. Тональность ну, ре минор, да. р да Дальше. прошел припев И хоро... ага. И ух ты да, проигрыш, насколько я помню, такой именно был ну что, хорошая тональность голосуйте в комментариях пишите если нравится так и пишите на да, песенка в хорошем настроении дальше собачий вальс а, так оригинальная тональность да да фа диез фа -диез мажор получается. куча диеза ну давайте перенесем и как будто в басовом ключе прочитаем получится ля мажор В общем-то, да, лучше для балаки в ля мажоре. Вот. И, соответственно, какие-нибудь можно штуки придумать. В общем, если выберите, попридумываю какие-нибудь вариации, чтобы не было слишком просто, а то тут играть нечего. Дальше. Наконец, winner take it all. Абба. Значит, тональность... Фадес, di значит, соль, мажор, да. <ia> <sy muito integrate CoolitheCause> надо что-то придумать и они давай что припев пошел а здесь надо получить наверно да до селяси до и дальше опять и повтор конечно Да, ну что, как и во многих песнях, абы припев сложнее гораздо, чем у куплет. Потому что в куплете, как видите, не очень все сложно. Ставьте лайки-баллайки -лайки и голосуйте за какую-то одну мелодию. Жду ваших комментариев и, соответственно, одна из них попадет в следующий разбор. Увидимся в следующих выпусках. Пока!